Здравствуйте, дорогие друзья, с вами адвокат Дмитрий Анцупов. Сегодня затронем такую тему, как раздел имущества, а именно, какое имущество не подлежит разделу. Тема интересная, тема достаточно злободневная, ведь многие недобросовестные супруги, муж или жена, очень часто при судебных спорах по разделу имущества как раз таки стараются имущество из совместно нажитого перевести в категорию, которая разделу не подлежит используя для этого различные законные и не совсем законные приемы. Давайте разбираться. Первое, имущество, которое оформлено на детей. То есть вы должны понимать, что это имущество не делится ни при каких условиях, то есть вариантов нет. Все, что оформлено на детей, остается детям. Я даже скажу более того, в своей практике, когда мы участвуем в ракоразводных процессах, Любой профессионал, любой адвокат своего дела он в первую очередь пытается прощупать, возможно ли урегулировать проблему мирно. То есть и в процессе переговоров со второй стороной очень часто именно этот факт, что можно оформить имущество на детей, становится таким спасательным кругом, когда супруги друг другу уже не доверяют, брачные отношения закончились, но в момент предложения имущество переписать на детей очень часто бывает, что обе стороны выражают на это свое согласие второе имущество которое вы получили в дар то есть все что вам подарили родители друзья не является совместно нажитым и разделу не подлежит и именно на этом кстати наиболее часто недобросовестные участники споров по разделу имущества пытаются как-то вывести имущество из совместно нажитого. То есть используют именно этот способ. Сюда идут различные договоры дарения, оформленные задним числом. И свидетели, которые будут в суде клятвенно утверждать, что да, это я подарил и дарил не на семью, а дарил отлично конкретному человеку. Скажем так, способ на самом деле на практике работает. Способ неплохой, но есть свои нюансы. То есть никто не отменял, например, экспертизу давности документа. Никто не отменял того факта, что нужно доказывать, а мог ли даритель в принципе обладать таким имуществом и мог он его в целом подарить. Поэтому попробовать, кто хочет, кто на это рассчитывает, оно, конечно, можно, но вы должны отдавать себе отчет, что если с другой стороны будет сильный адвокат, это будет сделать не так уж легко. Если вы можете столкнуться с такой проблемой, то есть в отношении вас будет что-то подобное использоваться, то в любом случае также рекомендую обратиться к адвокату. Потому что такой момент очень серьезный. Далее, третье. Это имущество, которое вы получили по наследству. То есть оно также разделу не подлежит. В принципе, оно очень похоже на дарение, но дарение я выделю в отдельную категорию, потому что дарение очень часто пытаются подделывать, имитировать. А с наследством, конечно, это имитировать никак нельзя. То есть все, что получено по наследству, железно остается за наследником. Также, если, например, у вас квартира приватизирована, да, приватизированное тоже имущество не делится, вы должны это понимать. Либо от продажи до брачной квартиры, либо от продажи своего личного имущества. Объясню на примерах. Допустим, у вас до вступления в расчетном счете лежала какая-то денежная сумма. Когда вы вступаете в брак, эти денежные средства являются вашими личными. Если вы на эти денежные средства покупаете какое-то имущество, оно тоже является вашим личным имуществом. Оно не попадает под режим совместно нажитого. Вы должны это понимать. Главное, чтобы очень четко доказывалось, что именно этими деньгами было куплено данное имущество. То же самое и касается, если, например, вы получили по квартиру, вы получили квартиру по наследству, либо у вас в принципе была квартира до брака, и вы ее продаете в браке и на эти деньги покупаете что-либо это тоже будет ваше личное имущество. Опять-таки повторюсь, главное, чтобы прослеживалась четкая цепочка купли-продажи. То есть деньги должны Поступить на вас счет от продажи, с этого же счета должны быть оплачены. Именно поэтому я всегда говорю, что нужно осторожно относиться к расчетам в наличной денежной форме. Потому что порой доказать тот факт, что куплено именно на ваши личные денежные средства, может быть тяжело. То же самое и о сбережениях, которые вы храните в наличной денежной форме. Соответственно, друзья, запомните имущество, которое на детей не делится имущество по безвозмездным сделкам, дарение, наследство, приватизация не делится и имущество, купленное на личные денежные средства мужа или жены, которые были либо до брака, либо от продажи до брачной квартиры, либо от продажи квартиры, полученной также в дар, на наследству и так далее. Друзья, если видео было полезное, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если у вас имеются вопросы, задавайте их в комментариях. Комментарии я читаю, на них мы ответим. До новых встреч!